И всех приветствую на моем канале. Я Иван Мизмат. И сегодня я буду обозревать вот такую купюру 1909 года. То есть это купюра еще из царских времен. Государственный кредитный билет, билет 5 рублей. То есть выпущена данная купюра в 1909 году. У нас есть три основные вида этой купюры. Это по номеру. Это у нас, то есть, две буквы и 6. Цифр, две буквы и три цифры, и две буквы, и опять же, шесть цифр, только там другая подпись. То есть давайте смотреть. У нас есть управляющие и есть кассиры. Управляющие у нас было два основных управляющих это коншин и шипов. Ну, и сейчас я расскажу немного про цену этой монеты. Если у нас подпись управляющего окончена, то в средней сохранности она будет стоить 500-700 рублей. Если же она у нас в очень хорошей сохранности, то у нас она будет стоить 3500 рублей. Если же у нас подпись Шипова и номер состоит из шести цифр, вот о чем я говорил, то тогда у нас она будет стоить 150 рублей, а если же в очень хорошей сохранности, то до 1000 рублей будет доходить наша стоимость. Если же у нас подпись управляющего Шипером, Шипова, точнее, номер состоит у нас из двух букв и трех цифр, то она стоит в среднем качестве 100 рублей, в хорошем качестве 500-600 рублей. Также у нас цвет основной цвет оформления купюры у нас это синий. Также ну, то есть написано государственный кредитный билет. Ниже у нас информация о измене, что государственный банк разменивает кредитные билеты на золотую монету без ограничения. суммы. 1 рубль равняется 1,15 империала, содержит 17,424 долей чистого золота. Также у нас здесь представлен управляющий. И кассир. И также серийный номер. Внизу у нас пятерочка. Вот здесь у нас сверху тоже пятерочки. И здесь у нас герб Российской Федерации. Вот такая у нас лицевая сторона. Давайте посмотрим на сторону сзади. У нас написано 5 рублей. Здесь какая-то информация, к сожалению, я не могу ее прочитать. Потому что, во-первых, у меня здесь чуть-чуть не сохранилось. А во-вторых, тут инициалы вот такие есть. То есть, не очень понятно, что здесь 5 рублей, и также у нас пятерочки по бокам. Также пятерочки сверху, флаг России старый. И то есть вот здесь у нас представлены сабли, сабли точнее, кошка или какое-то непонятное существо. К сожалению, не могу понять, что это. Ну что ж, дорогие друзья, сегодня я обозревал вот такой государственный кредитный билет 5 рублей. Всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем удачи, с вами был Иван Нумизмат, до новых встреч.